здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем очень-очень ну очень простую манишку совсем для начинающих, для тех кто только-только начали вязать нитки вот видите у меня в клубке потому что я уже одну одну вещь пробовала вязать да, распустила вот это последний моток нитки называются это из моей э, закупки в магазине мир вышивки называется она Ализе Суперлана Макси Цвет 803 Молочно-коричневый Толщина 100 метров 100 граммах Ой, спицы 6,5 мм Пряжа 100 граммов да? Я думаю, я сказала Набираю 25 петель Обычным способом 25 петель Как обычно, я всегда делаю Узелок завязываю И вяжу лицевыми петлями платочной вязкой кромочную вяжу тоже лицевыми чтобы был красивый край еще вяжу 2 ряда так всего я провязала 3 ряда и теперь будем делать дырочки для наших застежек первую петлю снимаю вторую третью провязываю вместе делаю накид Далее 3 лицевые петли, 4 и 5 вместе, делаю накид. 3 петли, 4 и 5 вместе, накид. 3 петли, 3 петли, 4 и 5 вместе, накид. И в конце остается у нас 2 петли. Вот таким вот образом, смотрите, сделали мы 1, 2, 3, 4. 5 дырочек все в следующие ряды мы вяжем лицевыми петлями накид мы провязываем лицевой петлей и продолжаем наше вязание лицевыми петлями вот они наши дырочки образовавшиеся далее вяжем петлями так смотрите девчонки вот такое вот полотно я связала сейчас я вам его измерю если вдруг у вас будет другая плотность вязания и другие нитки у меня 48 сантиметров и ширина 20 сантиметров вот у меня деревянные забыла сказать так сейчас я все петли закрываю отлично вот кончик я просто продену теперь осталось пришить пуговицы все вот вот вот все все наши действия девчонки так вот она наша готовая Значит, вот они наши дырки отворачиваем до да, уголочек наш дырки сюда. Вот если посмотреть, здесь дырки, пуговицы будут вот здесь вот, вот они. Раз, два. То есть вот здесь вот мы пришиваем наши пуговицы. Два, три. Напротив каждой дырочки отмеряем хорошо и пришиваем пуговички. Вот они будут здесь. Первый наш вариант. Пришиваю. Я пуговицы Вам ломаю так вот он наш первый вариант готов смотрите девчонки можно здесь вот завернуть вот так вот вот такая вот манишка я думаю отличная прекрасно и смотрится хорошо вяжется просто такая оригинальная да, довольно таки так второй вариант девчонки второй вариант нам только нужно пришить по-другому пуговицы вот таким вот образом. Здесь, уж смотрите на вашу на ваше усмотрение, то есть на ваше предпочтение, либо вы хотите такую широкую, хотя э, как снудик в один оборот. Тогда если вы пришьете вот так, вот у вас будет снуд в один оборот. Я буду пришивать вот здесь, вот то есть потуже, как бы чтобы спрятать лицо, если в принадобности. да я буду пришивать второй ряд вы можете еще тоже на третий ряд пришить, либо на первый ряд по свободнее это зависит от предпочтений в любом случае вам нужно 9 пуговиц да здесь уже мы будем использовать одну отсюда а здесь будем пришивать следующий в первом варианте они уже будут как декоративные ну вот, пришила я, девчонки, пуговки, теперь застегиваю. Ну и, соответственно, уже понятно, да, что мы это одеваем на шею. Вот, можем застегивать на себе, можем тянуть через голову. Вот, девчонки, такая манишка у нас сегодня. Буду рада прочитать ваше мнение по этому. Вот, девчонки, смотрите, как это смотрится. А, так застегнуто, да, ровненько. То есть мы можем спрятать лицо в эту манишку прекрасно. И нос и до глаз спрятаться в тепленькое. Так, сейчас вам переодену, покажу другой. Так, и второй вариант вот он, девчонки. Я думаю, вам хорошо видно. Вот смотрите, видите, здесь он отворачивается и хорошо прилегает к горлу. Вот такая вот сегодня у нас тоже простая элементарная. Я с вами прощаюсь, девчоночки. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.